Тумсо, сейчас есть люди, которые восхваляют тирана Сталина. Как считаешь, через 50 лет русские будут также оболванены и вспоминать Путина с хорошей стороны и скучать по нашему времени? И когда ты получишь доступ к Телеграмму, сколько ждать-то? Кату привет, кулкат. Cool конечно, будут. Через 50 лет будут те, кто будут фанатеть по Путину. И через 100, наверное, будут. Будут, конечно. И по Сталину люди... А ностальгирует, и по Гитлеру есть те, кто ностальгирует. Всегда это будет. Когда мы были в Грузии, Грузия, чтобы те, кто там не был, наверное, чтобы у вас было какое-то представление, Грузия – это такой островок, такой оазис, да, оазис свободы, наверное, на территории всего постсоветского пространства. Это место, где, как только ты пересекаешь границу грузинскую, ты моментально попадаешь, вот, ты, ты морально, физически полностью ты отдыхаешь, потому что попадаешь в какую-то э, атмосферу, где никто тебя не преследует, где нет, ты не переживаешь о том, что тебя на дороге кто-то остановит, что у тебя спросят документы, там до тебя докопаются, у тебя будут какие-то проблемы. Там вообще вот, нет этого всего. это настолько, Ты отдыхаешь там, есть, нас, представляете, настолько поменялось это государство. Оно таким стало только вот после 2000-х годов, когда к власти пришел Саакашвили. При власти Саакашвили, при его команде, Грузия стала кардинально вообще другим государством. Полностью поменяла направление. И во многом, даже в плане свободы и вот ощущения, свободного ощущения, безопасного ощущения, ты... А, Грузия, она гораздо даже лучше, чем европейские страны. Ты вот в европейских странах не чувствуешь себя так спокойно на улице в отношении полиции. Как ты чувствуешь в Грузии? Полиция в Грузии, вообще власть в Грузии это, это твои друзья. А когда тебе нужна помощь, ты обращаешься к ним. Вот настолько там все как бы, да? И вот вы представьте, в Грузии есть люди, сегодня грузины, которые ностальгируют по власти Шеварнадзе. По тому времени, когда Просто чтобы из Рустави поехать в Тбилиси, а это ну, километров там 10, по-моему, 15 сейчас по автобану, а раньше не было этого автобана. Чтобы поехать из Рустави в Тбилиси, ты должен был там несколько штрафов заплатить просто взяток, чтобы тебя пропустили гаишникам. Это было, Грузия была одной из самых коррумпированных стран в постсоветском пространстве. Грузии во многих местах, даже в Тбилиси, не было света, не было газа. Они э, сидели, при, освещая, значит, свечками э, или там, керосиновыми лампами и жгли дрова. В Тбилиси, в столице Грузии, в мегаполисе, это, это город, в котором есть метро. И тогда тоже оно там было. И в этом городе, туда, где могло добраться метро, в некоторых местах не было газа и света. Вы можете себе представить? И сегодня это развивающееся государство, в котором, как я говорю, да, там проблемы, там бедность, это не, конечно, в этом плане, в экономическом плане, это не лучшее государство, но это государство развивается, и в плане а, власти, отношения власти к людям, вот этой вот какого-то а, стержня да, на, на, на то, чтобы люди чувствовали себя свободно, чтобы быть правовым государством. Вот это вот все, что там сегодня имеется, это, ну, это огромный успех. И в этом государстве есть люди, ностальгирующие по старым временам. Из-за того, что у них тогда, благодаря коррупции, они могли зарабатывать больше, чем сегодня, допустим. Вот такие люди бывают. Или они занимали хорошие должности, допустим, при той власти. Сейчас они не имеют никакой власти, они там обычные люди. Но при этом вот они хотят вернуться в тот беспредел. Поэтому, конечно, будут люди, ностальгирующие по Путину. По Кадырову будут люди, ностальгирующие, я уверен, и такие тоже найдутся. Лысый комазист. Томсо, после, э, после того, как правление Путина и, и, следовательно, Кадырова сгинет, ты простишь иллюзиониста за все нелестные высказывания в твой адрес. Бог простит, <смех> лысый камазист. Бог простит. Кадыровский ичкириец. Ассаламу алейкум, Тумсо. После того, как глава ЧР, герой РФ, сын первого президента РФ, героя РФ Ахмата Хаджи Кадырова, Рамзан Кадыров, побрился на лысый со своей свитой, мои годовалые дети впадают в истерику при виде этого братства лысых. Если бы мы были в США, то можно было бы... Подать на них суд в ЧР извинения. <laughs> Чингизи дабеша, говорит. Чобберг. Алексей, всего самого лучшего. Тумсо, привет из Минска. Спасибо, Алексей, благодарю тебя. А, Михаил Мусаев. Ассаламу алейкум, брат Тумсо. How are you today? Ва-Алейкум ассаламу, I'm fine. Thank you today. <свят> Барак фейк, брат. Тухчар, асалам Алейкум. Смотрел твой эфир. От 19 апреля ты привел слова Басаева. Якобы те, кто резали заложников, могли бы быть, могли бы быть работниками спецслужб и так далее. Они с моего куяна были. Большинство из них стали шахидами. Кто-то по жизни нам сидит. Кто-то в Европе. В общем, предателями они не были точно. Валайкум асалам. Я помню, что Басаев интервью Бабицкому говорил о, как о каких-то... Вот я сейчас просто, может быть, я ошибся именно в этом вопросе, Тухчар это или не Тухчар, вот я, я не знаю, может быть, я ошибся. Я, по-моему, и тогда это не говорил с уверенностью, сказал, что, может быть, я ошибаюсь. Но я помню, что Басаев говорил Бабицкому о каком-то вот таком моменте, и он сказал, мол, все те, кто участвовали в этом, они сейчас служат, мол, России. Вот. Но было ли это вот о них или нет, я не помню. Возможно, я ошибся. <coughs> Митрандир Эрландур. Видел крас... красный гематома на лбу. По всей видимости, Кадыров тоже получил молоток прямо в лоб от жены после того, как а, ты опубликовал фотки с Гужба. Кстати, многие интересовались, что это у него там. Я в шутку говорил, что это у него рок то растет. А на самом деле, это, конечно, хиджама, это кровопускание. Если кто не знает. Долбу, это у него от поклонов, наверное, у прабабушки моей было такое. <смех> нет, это у него не от поклонов. Можно было бы, конечно, предположить, что это он от поклонов своим божествам, которые он приобщает к Аллаху, со товарища, что он им, поклоняясь, расшиб себе лоб. На самом деле нет, это кровопускание. Когда делают кровопускание, там остается такой след гематома. Виталий Миронов. Тумсо, если тебе сам Рамзан Ахматович передаст лично челлендж, ты бобреешься на лоса. Удачи тебе. Это серьезный вопрос, Виталий Миронов, или ты и шутишь? Это, знаете, вот ситуация с этими лысинами еще а, мне напоминает вот русскую поговорку, когда... А, как это было? Заставь, заставь дурака молиться, он себе лоб расшибет это ровно такая, знаете, ситуация, потому что Кадыров делает эту, вот эту эстафету, там, челлендж, да? А, ведь дальше вот этим камазистам, там, всяким служащим, там, каким-нибудь телевидением и прочее, в общем. Ведь этим всем людям не Кадыров говорит бриться напрямую, понимаете? Это вот уже далее его а, прихвостни, люди, подчиненные ему, они начинают... Абу Салман я э, не даю тебе салам. Наш шейх сказал, что у тебя манхаджни ахлю сунны и что ты кафир. Не первый раз такое слышу от знающих братьев. Много доводов было приведено, тут их все не напишешь. Хорошо, Абу Салман, и тебе тогда здравствуй. Субханаллах, сколько лжи ты говоришь. В Ичкерии было все, что угодно. Наркота, женщины с низкой социальной ответственностью <рисплывающую> и бухло. Но только не ислам и не искренность, и В Ичкерии были мушликовские законы и бандиты, говорит. Но тем не менее, факты, приводимые мной, говорят об обратном. Кстати, конечно, у нас были проблемы, и с тем, что ты перечислил, тоже были проблемы. Кроме вот этих женщин с низкой социальной ответственностью, по крайней мере, в таком классическом понимании, их, конечно, у нас никогда не было. Но при этом какие-то моменты, безусловно, были. Что касается бухла, было ли оно, но оно было подпольно, безусловно оно будет, как и наркота, она тоже также была. И преступность была, и проблемы были, никто ничего не идеализирует. Вы когда начинаете со мной спорить на эту тему, такое ощущение, как будто бы я что-то пытаюсь идеализировать, а вы, а вы пытаетесь мне открыть глаза. Я не нуждаюсь в том, что мне открывали глаза, я знаю, что проблемы были. Но при этом была искренность, и по этому времени я поэтому ностальгирую. Это время настоящих мужчин и настоящих женщин. Это время настоящих чеченцев. Это было время становления. А становление никогда не происходит без каких-либо проблем. Не бывает так сразу, что так по счету явлению раз, и все стало красиво. Так не бывает. Конечно, были проблемы.